У моей любимой Самые красивые ресницы У моей любимой Самые счастливые глаза, и душа беспечной птицы, и душа беспечной птицы улетает в них, как будто в небеса, И душа беспечной птицы, и душа. Беспечной птицы Улетает в них Как будто В небеса У моей Любимой утро Начинается с улыбки У моей Любимой мысли Как дождинки не в попад И поют на сердце скрипки, и поют на сердце скрипки, И рассветом снова кажется закат. И поют на сердце скрипки, И поют на сердце скрипки, И рассветом снова кажется закат. Не думай ни о чем, не думай ни о чем, и руку свою тихо положи мне на плечо, наверное, ты мне посланный Израиль. я так тебя люблю, родная. Не думай ни о чем, не думай ни о чем, пусть все твои тревоги упадут мне на плечо, и я шепну от счастья, Мы однажды встретились случайно Чтобы все печали растворились в дымке голубой И летят две белых чайки И летят две белых чайки И зовут влюбленных в небо за собой И летят две белых чайки Две счастливых белых чайки И зовут влюбленных в небо за собой Не думай ни о чем, не думай ни о чем И руку свою тихо положи мне на плечо Наверно ты мне послал Израиль